На самом деле, то, что мы видим по ящику, извините, это, это просто это не полемика даже. Это просто ну, те же марши и гимны. Вот, и на самом деле протестный электорат растет с вами. Он растет, вы тоже знаете, много недовольных в сложившейся ситуации. Как вы думаете, произойдет ли, вот, если у вас в планах действительно серьезно, искренне, честно, либерализации, демократизации настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице. Потому что милиционер служит начальству сейчас, а не народу. Ну и начальству и своему карману. Да. Но вообще, репрессивные органы, их очень много у нас. Я вам искренне вот задаю этот вопрос и завершаю практически вот таким вопросом. 31 мая будет марш несогласных в Питере. Он будет разгоняться или нет? Хочу сказать, что без а, нормального демократического развития будущего у страны не будет. Это что? Будущего у страны не, Конечно будет. не будет. Это очевидный факт. Очевидный. Потому что а, только в свободном обществе человек может реализоваться. А реализуя себя, и страну развивает, и науку развивает, и производство развивает на, по самому высокому стандарту. Если этого нет, то наступают последствия нет. стагнации. Это очевидный факт, и всеми понимаются. У нас такой уровень общей культуры. Как человек только получает какое-нибудь удостоверение, палку какую-нибудь в руки, он начинает размахивать и пытаться зарабатывать на эти деньги. Но это характерно не только для милиции. Это характерно вообще любой сферы, где есть властные полномочия и возможность получить вот эту э, сумасшедшую ренту. Я хочу, чтобы вы поняли. Для меня... Уверен, для э, других представителей э, государственной власти. Вы знаете, это не мешает, наоборот, помогает. Если, если я вижу, что люди вышли, и не, не просто, на, чтобы побазарить, так, и, э, значит, попиарить себя, а что-то говорят дельное, конкретное, указывают какие-то болевые точки, на которые власть должна обратить внимание. Что же здесь плохого? Спасибо надо сказать. Только, чего только не было а народ от этого звереет а зачем это зачем это дело почему ну все вы же большой вес имеете надо там как-то 76 килограмм. ну что я полностью присняюсь тому что было сказано это всегда да. должно быть в в одном флаконе и демократия и законность. законность невозможна без демократии но и демократия невозможна без соблюдения закона вот мне кажется, что это очевидная истина.